Андрей Андреевич, подарите, пожалуйста, код для женщин, чтобы мужчины не исчезли после первого знакомства. Навсегда искали встречи и общения, честно говоря, не встречала такой код. Очень напрасно, этих кодов очень много у меня. Необходимо представлять, когда вы с мужчиной, необходимо им восхищаться. Также представлять, будто мужчина бесконечно вам говорит обожаю тебя, обожаю тебя, обожаю тебя. Вот садитесь, не мечтайте о том, как он женится, а представляете, как он вас обнимает и произносит обожаю тебя, обожаю тебя, обожаю тебя. На вдохе при этом произносить А-яу, а на выдохе за. А-яу, а на выдохе за. Вот такой код используйте. А я у, а на выдохе за. Тогда он будет вас обожать.